спать. подъем, Ладно, этот, а ты и ты, что вы у меня забыли в комнате? Я сейчас вас я тебе сейчас глаза, я сейчас коту Сейчас. Так, ребят, Где? мы вы хотите, чтобы нас выгнали? Все, Ой, хватит. Тортик, тор... Вы развели шум с самого утра. Кстати, а вы мясо? меня разбудили. Мясо. Я голодная собака. Мясо. Ну, так, а, если мясо. ты собака, мы что, виноваты? Кот мясо, мясо. не писал. Нам нам нам делал. Все торты съел. Ты все, да. торты торты. я пошел. Я пошел. Э, я торты я, торты я теперь работаю Россию. в магазине растения. Я тоже там работаю. работаю. Там а, да, работаю, я работаю. только я. Там я ради... Работ... Работ... А, ладно, я пойду к Жанне. Сходите к Жанне, я пойду. Я пойду к Жанне. К на маникюр. Да, я вот, обязательно вот, да. думаю к ней сходить. Я, я пошел да. уже к ней, вс ⁇ себе... Я, так, так, а, я делаю... пробежал. Жанна делает маникюр Ой, Только я... цвета России. Красный, да. белый, синий, вс ⁇ Да. Да, да. Ее фейковое имя ⁇ Аленка-сестренка. Да. Она красит только в цвет флага Россию. Здравствуйте, Жанна. Привет, на маникюр пришёл. С тебя 10... Да, пошла ты. Да я лучше Ой, сам себе ох уже ох фломастерами я на этого... Маникюр, фломастерами я себе на этого. Ребятишки. Ну может, Сколько тут стоит? Маникюр, я тоже не, надеюсь, на Слияние. Слушай, Андре... Андре, я надеюсь, что ты не меня ну, Смотри, короче, ты, сейчас... Рай, ты хочешь подрабатывать? Короче, пойдем за мной, я тебе покажу. Пошли. Ой, я Пойдемте подработаем немножко. Ну, вы хотите подрабатывать? Я не хочу. Аня, я надеюсь, смотри, что что здесь идет трасса. Ну, ты ты становишься машь ручкой. Говори, стойте, стойте. Садись. Крутишь попойм. Стой, стой, кис, я не могу. Тихо, тихо. Райск Нет, тихо, ребят, дайте я расскажу. Так, становится машешь ручкой, танцуешь попкой. Такой, там такой трясешь. Такой, здравствуйте, по... можно я к вам съеду? А тут едет тр тракторист. Ты такой садишься Ты к ним говоришь, скажите 300. Он говорит, 300, а ты говоришь, можно с вами к трактористу? И всё. И вы едете с ним туда в лес. Почему ты появляется? у него вилы есть. На дороге появляется еще большой трость. И танцуешь на нём. У него вилы есть. У него ещё там. У него в прицепе трость, и он типа вот так вот едет. Лети, моя прекрасная, Мок, и создай создай, создай, создай то, что мне нужно. Ой, боже слияние, вояж. Ладно, пойдемте в дом. Домой. А мы вообще город этот не изучали, может, пойдем туда? Тут автобус Украины. Где я? Че ты врешь? Сюда. Сюда! Сюда! Я сзади Да нам Посмотрите какой миленький домик! Почему мы не сюда? Сюда, там, автобус Я тоже! Со мной в туалет. А почему вы все там в А почему вы нет? Ладно, понес. Ах ты! Какой дракон? Это За что? Наш. Что он, мы сделали? Это тоже есть еда, мы выживем. Пошло, тварь. Так. Давайте это твою понадобится для того, чтобы Сломай, попробуй. Так, попробуем выбраться, сломаем. Я я долопал, в... Давай, попал. я вверх и вниз. А, давай, давай, давай, давай. И... Не советую вам никак выбираться. А, ну все, бесполезно ломать, ребят. Облом. Облом. Облом. А, а, а, а, вниз, а, вниз, вниз, вниз, вниз, вдруг он ну, не балбес, его не продумал. Стекло и ты не сломаешь, ты сломаешь не оно непробиваемое, не уже видно. Топорик, а до глизма. А блин. А а а он, он не был. Так, так не <сорок> <сорок> <сорок> <сорок> найди. Вверх. Отошел, да. брысь отсюда. Дай-ка сейчас. Так, давай, Что тебе надо? Так, пожалуйста, послушайте меня. Мне нужно здесь, чтобы вами управлять, чтобы не вами управляться, а чтобы управлять супергероями. Если я отправлю эту, эту штуку в воздух, то тогда супергерои дадут мне камень, созидание камень разрушения. А, извините, просто у вас. А, ты такая используешь такая... нас, чтобы забрать камень чудес Леди Леди Мистер Кота? Ой, да, Альян, а, как его там? Как зовут там? Алый баг и. Алый баг и черный школ. А если он дебил, и мы сможем сделать подкуп мы не сделаем там да это не пробиваем. невозможно ладно какая влияние давайте сейчас я использую катаклизм блин не работает так надо думать что нам делать дайте лопат есть у кого-то крайний план так да, не мы ничего не вызываем. Дорогой дневник, мне не подобрать эти действия, которые я собрал за день. Да, хватит уже ломать этот бокс, мы все равно его не пробьем. Чего вы ломаете его толку? Чего так за день? Меня вот это монарх, короче, тут поймал какой-то недоделанный. О, привет, Давай. и тебя мы затащили. А я-то тут, что происходит? Где О, мы? Что за... Да, вот, это, ба... тут бага... тут вот этот багажник. Меня тоже забрали. Жири. Ребят, жири. давайте тут... Да ты тоже меня что бьешь, дурочка жири. с лавочки? Жири. Так, что жири. происходит? Жири. Нам нужен супергерой. Ладно, да. нас, Алый Баг и Курлык Нуар жири. спасут нас? Да, спасут. Есть один план, да. Жири. меня прикройте в Что ты делаешь? Иди отсюда. Не подходи ко мне. Придется ложиться. ложиться. А, ну будем сейчас спать. день. А то вступать. Пока день. А мы все Уже мы все ночь. Мы все умрем. Конец. Ну так, я спать не буду. потому Ничего, что, спать я я... будем? Нет, я спать ну не да. буду. Я, бы, <соединял> я, буду... я буду. пытаться выбраться. Я, я буду сидеть. Я не буду, буду спать. Я, у меня это что-то, у меня я стресс. Маленькую... Я, я маленькую тещу. А С я зелась. это тоже спать я буду. Влазная. Да, всё, да. все да. Все спим, плач. все спать. Спать надо поспать. Все все, все все я все спим. Я тоже пока буду спать. Это да ничего. Прям, сон... Прям сонный лебедь, смотрю. Mm -hmm. Ой, какие же вы молодцы. Mm -hmm. есть, иди сюда. Что? Я знаю, как выбраться. Uh -huh. Uh -huh. Uh, спать, идите нет. спать. Мы да. тут мы мы обговариваем кое-что. Насчет работы. Пышься да. отсюда. Мы, мы насчет uh, работы. Отвлечь. Сейчас кто-то будет баловаться спать и вставать, батя, спать. По башке я насучу. Адриан, Адриан, отлечь, отлечь их, отлечь от меня. Нет, нет. Я тебе не расскажу. Да, ну, не мешай мне спать. А, нет, от а тебя мы не отвлекем, но меня, я... так. так. А, Ты ну, достал. Ну, да. Я не нормальный. Я есть... заметил. Скоро. Мы знаем. Смотри. Спи, Здесь уже устал. Спать ляж. Сколько времени прошло? Сейчас. Низкое. Смотрю. А -а. я Дня. с помощью ага, открою а, кое-что возьму потом туду -ту, и ты должен это защищать ясно а, да. хорошо, чтобы а, к этому не подходили никто не из них <связь> <кх> да потом я угу, кое-что тоже сделаю Спасибо. Спасибо. Да, Мне... Меня... их нужно заставить поспать хм. Я, конечно, Один. Я сделаю. Я... Я... Так, где да, там семья Можешь там в круг сядь, посидите, поиграть. Я тут пока. Так, это... Люди, давайте пока поиграем. Да, Вы... пойдемте поиграем. Вы... Садитесь в круг. Давайте честно Да, мы должны рассказать. Слушай, Бериси, мы сказали... Бы давайте быстро давайте... сказали играть. Ну не спать, а играть. Все играют. Я не хочу играть. Будешь играть, этот... садимся. Да никакой драки, садитесь в круг. Вот в этот, вот сюда, вот в угол. Прям вот сюда в угол. Игра называется... Просто... Тихо, сёт, тихо, нет, у не, прят... не прятать. Смотрите, сейчас по башке дам вот с такой эпилепсией. Так, садитесь вот сюда, вот такой вот, вот, в кружочек. Садимся. Занимаем места, сказал. Сказал занимать места. Смотрите, у кота есть шерсть. В смысле? Садитесь в сюда. Да. Садитесь. Да, да. Хватит. Надо её подстричь, давайте стричь. Давайте да стричь его. Да кого не стричь? Не вы стричь? Раз, стричь, вы чё? Сейчас будем стричь. стричь кота. Стричьём кота, стричьём да. кота. С Серегием, Не могу. Так, а не, не трогайте кота. Не трогай, новая, новая, новая, новая игра. Какая новая игра? Кот нектого-тику то сказал. Музыка. Новая, новая, новая, новая, новая игра. Хоть не бить. Так, я тоже сейчас пойду, это мне там захотелось. Сейчас я приду. Пока играйте. Алки. Алки. Так. Давайте с низа кепилепсии будем. Один так, пакет. так, так, так, вот так, вот так. Бояж. Так вот, потом э, этого кота съел динозавар. Ух ты! А, и ты этот красный. кот сбежал с баму и сгорел. Мираж. Все, я там сплю. Теперь Пусть... можно сделать по-другому. Мираж. Вояж. Эй, эй. Я сверху. А! Я Это вас кто? спасу. Ура. Ура. Э, а Давай. Тут Давай. Пусть по спит, не трогайте его. А мы его он не Никто же его не собирается трогать. Даже не подходите к нему, не трогайте его. Упади, он потом начнет заикаться. А, да. есть, да. я, я останусь пришел, с Адрианом тут, а вот я дождусь, когда он проснулся. Мы пытались сломать... Так, я вас сейчас перенесу, ждите здесь. Давай. Да. Класс. Вояж. Свободны? Всё, освобождайтесь, я пойду Адриана разбужу. Ну, да, да, Олег, ладно, так, не надо. Контракт. Вопросик, а Пришло время на появиться, но мы, я не подумал. А, как-то тебя заударём. Есть трансформация. Там все Есть, бак. есть, есть трансформация. Баг, а, это... а, если... Вояж. Пугаешь так. О, привет. Привет. Так. Спрячь мне пока. Есть трансформация. Так. Трансформация. Я шо, да здесь... так. Всё, я ли? мираж убрал. Так, я давай. Лучше ты Хорошо. Мне. Хорошо. А пока. Слияние. Так, сейчас, опять же. А почему ты суперкот? Потому что я как-то ну, вы просто... меня забыли, меня тут разбудили. О -о -о. Да, меня зовут Скажите, Восходящий. А... Давай, Восходящий, разнеси тут все. Эппортация Ой, Спасибо. Ой, Ой. Ловим. Так, Олега, Спасибо. сейчас я перенесу в другое место. Ему сразу домой, он вип персона. Я, я а, хорошо. Пусть он сейчас идет вип -персона. Все, все. вип-персона уже дома, все там пусто. Потом Совет. найдем вот еще как бы нету, но ну ладно. Ну, появится. Вот этот, мистер Бак, не знаю, я потом... Да поговори. Дики. Я... Давай. Я А, у тебя а, же Сила Так, у тебя сила другая появилась уже? Нет, это можно сказать по типу скрытой mm. силы. Mm. Мой талисман <поедит> создает... Люб... Мой талисман создает магические предметы. Зачем вы пытаетесь так. туда запрыгнуть? Привет. Да. Так, я так понимаю, сегодня произошло, произошло. Да нет, все нормально, ты что? Подумаешь? Да. Подумай. Просто супергерои задержались, приш... Приш... А пришлось Пигасу, и я думал, что мне спасать людей туда, остальные супергерои где-то прохлаждались. Надо разнести вот эту фигню. Но она состоит из бедро. А я знаю. Одну... А, пойдем открыть. Да, нет, ты не успеешь это все разнести. А я ты? смогу. Так, зато... Ну... они не смогут, зато я смогу. Рар полоски. Ну, полностью пойдем. это все разнести, ты не, ты не успеешь. Да а вот ты... я. Ну, попробуй. Ай. Держи. Здравствуйте. Это Спасибо я. за камень чудеса, за то, что я тебя, украл у тебя его. Я украл. Э, это что за тигр? Я лиловый тигр. Так, стой, тигр! Стой! Что? Я тут? Ща я приду. Сделать, разнеси тут так все. Разнеси тут все, но чтобы город не повредился, чтобы мне восстанавливать было не было. Злодея не было, поэтому восстановить я не смогу. Все, я пошел. Не пора. Приювет. Тебя. А, да, а я схватиться можете... не могу своим... Так, я схватился своим постом когтями. И теперь... Ай, как тебя... Кат, слушай. Советую всем это идти. Разлом. Ой -ой. Угу, так он же бадок не, по Мы... а не, не подорвет. Кто сказал, что я не подорвет? Я все подорвал. Так, ладно, все, у меня 5 минут, так, я супергерой Эксприн... Ты здание взял и свернул здание, бедное здание. Вот Какое Так, все, мне надо как? возвращаться. Так, ладно, да, все, я супергерой экстренного случая, заподозрили, на Случа. надо и бежать срочно в магазин. М -м, а Перевоплощение. нет, в тот дом, в тот дом. Срочно, быстрее возле магазина. А значит, Ой, возле магазина есть, России поедите, надо быстрее быть. бежать, а то друзья заподозрят за то, что меня там не было и типа где идешь. Мне надо сильно бежать. Где mm -hmm. трансформация? Да, а мне тоже очень сильно надо бежать. Где трансформация? Ух, да. так, так, так, так. Так все, классно я сработал. Играли, я не Ой, так, пойду. Алло, ребят, вы где? Они выбрали. Они выбрали. Подходите к э, магазину России. Роар. к вам и Роар полоски. Бегу. Я бегу надо найти этот магазин России. Сейчас иду в магазин России. здесь мы начнем этот момент здесь и, и салликом привет привет за дверь может закрываться и открываться чего yeah. а, я сказал а я супер герой да я, um... я патрилирую город да. а, ладно. ок <связывая> э, побудьте здесь, Попережно У мне там кое-что пришло, мне надо посмотреть, пока здесь, побудьте. Красава. Я приду, сейчас <связывая> мне тут <связывая> пришло кое-что. <связывая> в нашем городе появился, <связывая> появился какой-то злодей. Так, чтобы вернуться <связывая> в наш город, мне <связывая> надо вернуться. <связывая> Изменить талисман, и город напал. Да, там какой-то Трансформация. монстры в городе? Муло, Тики, давай. Так, это плохо. Алло, всем вы в каком здании? В магазине. Таком. Так, магазин «Россия», Ой, так, Мистер Банк, а я на помощь. Да-да-да, приветики. а я на помощь. Вы а, никуда Банк. не едете. В смысле? В прямом, вы остаетесь здесь. Новый, вы. Новый герой, вы остаетесь здесь. Старые тама сами справятся. Mm -hmm. Без mm -hmm. вас. Так, ты тебе надо домой. Там, мама, мне твоя бабушка позвонила, там сказала тебя позвать там Это у тебя посылочки, посылка там пришла. Остальные герои вы должны э, здесь оставаться, потому что вдруг нападут. А те герои, которые в моем городе, справятся и без вас. Так, все, мне пора. Надо включать астротрансформацию, снова бежать. Так, где этот. Олег. Алло. Mm -hmm. Да. Олег? Да. Или Клевер, или кто я, там ты? Неважно. Я сейчас один. Может, ты может, где? Неважно, да. Я возле дома. Слышал, что в городе? Да, привет. Слышал, что в городе? Да, привет. Привет. Слышал, что в а, Да, я Вы тоже тут находился, тут на листане, изучал на листане, город. Так, в, надо нам включать ассерт-информацию и туда. Да, фотография. сколько знаю. влезет. В целом, силам ее понадобится. Так. Пойдем сажать. Сейчас культуры. я достану макарон. Сейчас я это про сапер. Это Все. Так, город вон в той стороне. Полетели. Полетели.